Вот так тебе нравись. Няхко. Так да своего пригрушника. А в смысле? Да он брось. Что ради Втроем, значит, да, решили на одного новичка странно. Ой, вот это проси... Ой, меня свои бьют, ой, что творится. Вставай, говно, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, Ой, молодцы, красавчики вы мои рыбоньки. А я оказал помощь, а молодец. ау ау ау ау ау ау ау ау нифиге ты крутой не смей так делать Спасибо. Вот так вот. А, он еще не взрослый, он еще может поднять Так, нашу надо поднять Попробуем а. Вставай, вставай, вставай, вставай Все наши умерли, кроме меня а Знаешь что? Надо бежать для тебя. Разбирайся, попробую. его. Нет, смотрю, успел. Здесь. так, здесь. Как обычная кража. Еще у нас есть вот такая кучка. Как нашего надо понять, нашего Двигай сюда. несет? Йо, кровожодный воин, блядь. Слушай, я не пол был в этом бой. Ты ч, блядь? Дикая что ли? Или дети? Натури дикая. защитку, а еще я вот это вообще ни не круто, пошли вы в их жопу убитки. Не знаю, получилось ли мне или нет, или вот эти добили. Но... Я что-то пытался. Уходи, уходи, уходи, сука, блядь. Уходи, я тебе еще давно нажал. В общем, да. Блять, никогда не могу уйти от этого. Блин, я что-то с нашей империей путал, нет. Я сейчас... убью. Там видно было. Там наш вообще. Победа! Наш вот этот. Кто это? Кто это? Кто это? План, молодец. Вообще нормально там с двумя боролся. А, все, мы выиграли. Смотрите, я на первом месте. Да-да-да такой блять сучи потрох ёбаный, А нахуй, блять. Вот так тебе, сука. Ку ты там, блять, кривляешься, чмо. Бежишь. Держишь, пробел. Бежишь, бежишь, бежишь. Бежишь такое? Как я его убил, я не знаю У меня сморинь Куда бежать? Чё? Кил куда? Капец, дохуя конечно. Ты вообще Ой, блядь, это же наш я думаю, ты еблан, типа, не направился. Оказался я. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот Форонер в моем исполнении был. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. И всем пока-пока-пока.